привет друзья мои давайте с вами порисуем сегодня я нашла в интернете фоточку такую цветок как же он называется сейчас секунду анимона вот. значит нашла я фоточку ну и так порылась Телефончики скачала, какую-то интересную программку обработала. Такой классный сюжет получился. Ну, мы его что-то такое сделаем интересное, не фотореалистичное, да, а что-то такое яркое, красивое попытаемся сделать с вами. Могу прикрепить фоточку где-нибудь сбоку, чтобы посмотреть, обработанную, да, эту фотографию. Но, естественно, один в один как там мы делать не будем, а что-то такое подобное сделаем. Вот. Холстик у меня 30 на 30 квадратный. Красочки, вот такая вот у меня чумазенькая палитра. Расскажу по краскам. Здесь не буду, потому что хочу пастозными мазками, и мне надо, чтобы... Ну, удобнее мне так смешивать нежели здесь а, белила титановые как обычно а, охра желтая ну, можно и золотистую в принципе лимонка тут у меня был желтый средний но он скорее всего не понадобится Ну можно если что для интересности а, к примеру там несколько желтых до да, чтобы было пятнышки а, коричневый марс это темный у меня кармин можете если нет кармина краплак розовый, фиолетово-розовый, хинокридон. Ну, чтобы цветок наш он не был просто фиолетовый. да, А вот сделать его интересным то есть, чтобы разное фиолетовое намешать. Кораллово-розовая, либо какая-нибудь что есть светлая-розовая. Дальше для цветов тоже какие-то там блечочки, королевская голубая, также где-то фон она у нас пойдет, ну, в смесях, конечно же. Болотная, темная, ну, можно, не знаю, какой-нибудь может заменить, ну, не, не, не то, что заменить, заменить вы каждую краску, как бы, ну, имейте в виду, что у вас оттенки все равно они при смесях будут меняться но я бы вот у меня <coughs> была мысль еще умбру натуральную взять вот что-то такое вот и уже там э, с каким-нибудь э, подмешать туда немножко зелененького что-то такое вот э, можно взять э, темный фиолетовый и индиго возможно понадобится возможно нет ну скорее всего для серединок ну посмотрим в общем вот такой пока наборчик Красок угольным карандашиком я размечу э, нашу, собственно, сам вот этот цветок основной, да, и вот ну, лепестки там дальше уходит маленький еще цветочек. Итак, ну сначала э, цветы, вот, да, у некоторых э, слышала писали мне, что проблемы, да, с цветами не получается как бы не, не объема ничего передать то есть смотрите мы находим где у нас сначала от простых форм идем то есть где у нас цветочек располагается ну вот сюда вот я смотрю да он у меня до края не доходит здесь я вижу что расстояние вот это и вот это они разные то есть здесь чуть-чуть больше ну вот оставляю вот так вот у меня где-то будут края цветка также Смотрим на изображение на холсте, где он у нас, ну, вот так вот, да, насколько он высоко, выше к верхней части, да, либо ниже он расположен. Я вижу, что он пониже. То есть, опять-таки, смотрю, вот это расстояние и вот это. Какое оно? Ну, приблизительно одинаковое, да, то есть, ну, где-то вот здесь. И до верха он у меня не доходит... Ну, не как здесь, а побольше. То есть, ну, где-то вот так. Да? И вот он, грубо говоря, он таким вот, ну, не то, что овалом. Я не буду овалом, а вот такими засечками поставлю. Как бы вот он. У меня будет вот этот цветок. Ну, вот, плюс-минус. Так, видно, не видно. Не хочу сильно жирной линией наносить, чтобы... Ну, вот, вот такое что-то получилось, да, какой-то шарик, ну, вот он больше овальный, да, вот сюда, в края, то есть, ну, там, закруглили. То есть, мы уже, когда будем намечать серединку, лепесточки, вот придерживаемся вот этого круг, круга, овала, да, там, неважно. то есть, может, цветок и кружочком, да, повернут быть к нам, то есть, так вот, что смотреться. Смотрим на общую форму его, что это? И уже здесь в него, ну, конечно, мы можем там плюс-минус, там немножечко где-то вылезти, да, но придерживаемся этой формы. Теперь мы посмотрим, где у нас серединка его. То есть он у нас вот туда как бы смотрит, да. То есть серединка, она здесь немножко больше места оставляем, если вот мы его поделим пополам. Э -э -э так, вот сюда он у нас смотрит, вот, -вот так вот как-то, вот. Вот, если вот эту фигуру поделить, даже не совсем я ее пополам поделила, да, ну, вот где-то вот здесь, то есть, куда он повернут, туда мы эту серединку чуть-чуть больше и смещаем. Тем самым даем понять, что он у нас вот туда повернут. То есть, вот она серединка. Также смотрю, вот эта вот серединка, а, как, насколько она большая, да, или насколько она маленькая. Но я примерно вижу, что вот лепесток и серединка, они плюс-минус одинаковые, да, там, не, незначительно, как бы, она там сильно выделяется. То есть, я смотрю серединку тоже, не сами все вот эти тычиночки или там вот эту вот внутреннюю часть, а вместе вот это внутреннюю и тычинки, все вместе, вот это вот пятно темное, да, в котором мы уже будем прорабатывать там и тычинки и все. То есть, вот мы наметили эту серединку. И теперь уже можно смело прорисовывать листочки. Я вот начну с вот этого листочка, который у меня не, ничем не перекрыт. Да, как будто он полностью открыт. И мне его будет удобно прорисовать. А, вот я его пытаюсь. тут, Вот как он тут, изящный такой вот. Изогнутый. Вот такой здесь он вот так закруглен. Буду чуть-чуть пожирнее рисовать, чтобы вам было видно. Вот, первый наметили. Дальше, какой у меня вот, вот он здесь, да, идет. Вот тут где-то вот прям вверх смотрит листик, лепесток вернее. Вот тут у него какой-то краешек более такой остренький. Края чуть-чуть вот тут закруглены. И вот он. Вот так вот как-то идет. Ну, тоже я не, не буду его там э, досконально, прям каждый изгиб показывать. Нет в этом смысла. То есть я какое-то общее ощущение его передаю. Дальше. Ну, таких вот сильно раскрытых у меня, в принципе, нет больше. Вот, вот здесь есть э, виден э, ниже, да, вот как бы... Под ним, но чуть-чуть сюда, вот он смещен. Такой вот боком мы его видим. Вот он вот сюда идет. Потом изгиб у него такой. Здесь вот так вот прям резкий такой вот поворот. То есть мы его видим как бы не полностью, да, как этот вот он прям на нас смотрит. А то есть этот вот он наклонен. Поэтому он такой у нас маленький. Вот сюда. Ну, как видим мы его маленький. Он-то такой же обычный. Вот, наметили. Дальше. Вот здесь вот тоже очень крупный листочек, но он перекрыт э, вот этим вот соседним. Вот давайте его сначала соседний этот нарисуем. Где он? Я смотрю, вот отсюда он выходит. Так, здесь закругляется. И вот так вот, ну, какой-то вот такой наметили. Дальше. Теперь уже вот здесь мы вмещаем а, вот этот крупный. Видите, я вот где-то, если вот выхожу за эти пределы, ну, немножко, незначительно. То есть, уже у нас цветок, он не убежит куда-то. так вот. И чем это удобно, вы уже знаете, да, у вас есть какие-то границы, вы понимаете, где у вас должны быть эти лепестки. То есть, нет, у вас а, не получится так, что вы какую-то там, он, он у вас... Вот такой вот какой-то косой получился, да, его там перекрутило как-то. То есть, намечайте всегда с общей формы. Так, здесь вот я смотрю, у меня вот так вот здесь уголочек такой вот между лепестками, да, получается. И вот он вот сюда, и сюда тоже вот, вот так вот заходит уголочком. И за ним... Там маленький-маленький кусочек, треугольничек такой вот теневой виден. Соответственно, все вот эти прожилки, вот это вот, все это дело, оно у нас будет от центра, от серединки сюда вот все плясать. Также и здесь. Дальше следующий наметим. Вот у нас этот есть, этот есть. Вот здесь под ним, я смотрю, у меня здесь немножечко виднеется, тоже лепесточек вот какой-то там такой, перекрытый тоже весь, то есть вообще его там практически не видно дальше от этого у нас еще вот здесь там под ним лепесточек вот так наметили дальше следующий так этот вот так, вот так сделаем Здесь из-за него тоже выходит вот так вот сюда поворот. Здесь такой вот изгиб, и вот сюда оно пойдет. Опять-таки направление его сюда. И между ними вот здесь тоже есть теневой, там такой вот лепесточек, кусочек виднеется. Между вот этими тоже есть такой, вот здесь вот так вот раз, какой-то, ну, так извилистой линией покажу, чтобы он интересно был. Вот такой лепесток выглядывает. И нижние вот здесь вот теневые. Они такие темные-темные. туда свет не попадает. Вот так. И они такие более крупные лепесточки вот так сюда вот какие-то они вот такие дальше следующий он у нас где-то вот здесь начнется вот так закругляем а дальше еще такое вот закругление и потом он у нас так уходит вот как-то вот так ну, так интересненько. И здесь тоже выглядывает какой-то такой вот небольшой кусочек лепестка. Так, ну и можно чего-нибудь здесь тоже такой вот треугольничек небольшой показать. Там что-то темненькое у нас. Сама серединка она у нас будет опять-таки в этой форме смотрим где она находится она у нас находится выше вот сюда вот то есть тоже не по центру а ближе вот сюда наметили вот такой шарик как бы да но так как мы видим ее он у нас туда повернут то основание этого шарика будет чуть-чуть вот так как бы срезана то есть как капля лежит на листочке да у нее макушечка э, кругленькая а основание, ну, вот по листочку, да, такое слегка. То есть, вот примерно так и наметили. Вот такая вот будет серединочка. От нее будут, ну, вот как стволики, да, на которых тычиночки там. Ну, это все потом прорисуется. Дальше. И наметим вот этот, да, цветок. Он у нас здесь до края доходит. А здесь, ну, вот середина холста. Ну вот чуть-чуть дальше. И вот э, покажем сейчас стебелек тоже откуда он у нас от этого листочка где-то лепесточка отходит. Вот так вот я черточку поставлю. Направление его наклон, да? Наклон. Вот небольшой наклон. Вот он. наметили. И собственно сам вот этот вот цветочек он у нас будет, то есть тоже сейчас Наметим вот само место, где он у нас будет. Вот так. Оставляем обязательно между ними какое-то пространство. И лепесточки. Здесь немножко посложнее. Вот, то есть, смотрите, стебелек, да, этот. Мы хотя и не видим серединку, куда у нас лепесточки все эти крепятся. Но стебелек, понимаем, да, он у нас идет... Вот, серединку. То есть, где-то здесь будет серединка. Где-то там. И вот намечаем. Такой вот лепесток. Тоже он у нас виден как бы боком. Вот он изогнут так красиво. Так, вот прям как складки ткани. Вот сбоку мы видим. Вот такой вот он. Светом, тенью, тут такой вот треугольничек. Потом все это мы покажем, сделаем интересно. Дальше вот здесь краешек виден, небольшой. То есть тут у нас такой вот все оно. Здесь какой-то вот так виднеется. <coughs> Дальше. Вот отсюда кусочек лепесточка видно. Вот здесь какой-то вот, вот так вот идет опять-таки в эту серединку, да. И вот тут какой-то вот такой интересный раз. И вот так ну что то такое то есть вот он э, образовался у нас такой вот часть цветочка а, у этого цветочка тоже вот смотрим вот серединка да, под наклоном слегка проводим линию и вот тут где-то выходит стебелек то есть вот оно его направление будет стебелек его ну и там дальше, тут какие-то листики. У него будут сюда какая-то веточка тоже пойдет с листочками. Какие-то интересные листочки. Я их не видела, эти цветы на самом деле. Ну и здесь что-то какие-то типа стебли. Но это мы уже потом сделаем. То есть вот такое построение цветочка. Итак. Я буду разбавитель использовать, у меня тут двойничок намешан, масло с лаком дамарным. Вы, в принципе, можете что-то свое, тройник тот же взять, без разницы. Кисть возьму щетинку, вот такая вот у меня щетинка, потрепанная уже, конечно, на длинной ручке, номер 6 когда-то она была язычком. Ну, вот такое. И, естественно, мы начнем с вами с фона. Я беру пока чистый лимонный. Прям набираю лимонный в чистом виде. И закрываю вот такими вот пятнышками, да. Где я его вижу? Не обращаю внимания на все эти а, листочки, где будут. Да, цветок обхожу. И закрываю это все дело. Посмотрите а, характер укладки. То есть а, я вот... Коротенькими мазочками в разные стороны накладываю эту краску. То есть густенько, жирненько остается у меня фактурка. То есть для этого я щетинку и взяла специально, потому что синтетика, она... Все-таки больше выглаживает. Делает такую вот выглаженную, такую всю идеальную работу. А я хочу что-то интерьерненькое больше, такое вот живо написанное. Также смотрите, друзья, помним про то, что у нас цветочек будет темнее, чем фон, да. И чтобы он у нас хорошенечко, красиво выделялся, мы около него тоже пройдем а такую вот сделаем легкую каемочку светленькую, и на этой светленькой подложечке наш цветок будет шикарно смотреться. И вот где-то вот так до суда я закрою такими вот мазочками. Иногда вот хорошо себе устраивать такие вот задачи, к примеру, ну вот взять, допустим, да, вот какие-то вот рубленные мазочки. Вот либо так, либо так, либо так, ну вот кисточкой вращаем, но короткими и в разных направлениях вот создать полностью картину, да. Вот такая задача. Никаких там вырисовываний, да, вот именно вот каким-то таким вот образом. И получится она, во-первых, стиль у нее будет, да, свой. То есть, она такая в одном направлении, все это дело. Мазочечки, да, оно будет все гармонично. То есть иногда полезно такие вот себе, как бы интересные задачи и смотреть что из этого получится и не бойтесь экспериментировать вот так вот писать то есть это тот же самый опыт вы набираетесь до да? смотрите что же из этого получается так вот здесь тоже есть немножко вот этого лимонного Вот я где-то плоско кисточку ставлю, где-то бочком, вот. Но мазочки, они все у меня такие вот коротенькие. И, то есть, никаких закруглений. И вот в таком а, темпе, да, такой, таким вот, а, такой манерой я хочу написать всю работу. Единственное, мазочки они могут быть чуть-чуть подлиннее, чуть-чуть покороче. Да, где-то так вот. Вот здесь добавлю тоже между лепесточков. Ну, вот так оставлю. И э, в лимонку добавлю теперь белил. Сделаю его посветлее. И такой вот кусочек, такого же разбеленного лимонного я где-нибудь вот здесь добавлю. Лимонка с белилами. Вот какое-то тут пятно такое вот. Теперь я беру белилки. Кисточку не протирала. Вот она у меня такая вся. И вот здесь в наш лимон. И где-то вот так вот от от низа, да, и постепенно мазочками тяну, еще беру белил, сделаю этот желтый наш посложнее, то есть, где-то он будет у нас светлее, да, чтобы не был он обычным таким просто желтым лимонным пятном. Белый уже плотнее, видите, он уголек перекрывает, Еще набираю белилок вот здесь. Сделаю тоже посветлее. Красочка уже перемешивается на холсте. Немножко где-нибудь можно вот здесь подтереть, чтобы было такое вот, ну тоже не сплошное пятно, да, какое-то, а что-то более интересное. это можно поярче вот так мазочков поставить подчеркнуть да опять-таки около цветочка более ярким цветом такую как мозаечка. мазочки до да, получаются у нас Вот, уже, смотрите, поинтереснее, да, оно все смотрится. Не просто какое-то лимонное пятно, а что-то более интересное. Можно также, вот опять-таки, кисточку не протирала. Чуть-чуть залезу в охру. И можно где-нибудь к краям картины, обычно же мы затемняем, да, края картины, чтобы сам... Объект у нас, да, вот, внимание устремлялось не к краям, а к самому предмету, да, у нас в данном случае этот цветочек. То есть вот можно где-нибудь этой охрочки тоже вот поперемешивать, то есть немножечко, немножечко оно смешивается с лимонкой, но уже такая... Игра мазочка идет. где-то более лимонные, где-то разбеленные, где-то такой вот более теплый охристый. Уже, уже не скучно, да, уже интересно, хочется рассматривать, что же там за мазочки такие. Вот так, пока достаточно. Так, дальше кисточку я протираю, но она такая, видите, еще не промывала, да, идеально, желтенькая. Берем королевскую голубую, лимонки чуть-чуть сюда, с белилами, то есть вот такой вот оттенок, что-то напоминающее мятный цвет, что-то такое делаем. И вот этим цветом мы закроем вот здесь. Заполняем, пока вот подбираемся к пятнам этим желтым, да. Закрываем. Где-то меньше белил, вот сюда к низу, да, потемнее. Тут же лимонный и королевская голубая опять-таки мазочками, такими вот рублеными мазочками. Здесь уже можно чередовать где-то больше лимонки, где-то больше королевской голубой. Где-то добавляем с белилами вот здесь посветлее. Кстати, сюда вот можно очень хорошо пойдет оттеночек. Вот если у кого есть турецкая зеленая или турецкая голубая, что-то такое. Вот он будет классно здесь смотреться. Так, вот здесь уголочки закрываю. Добавлю сюда еще мазочки белилками. Даже можно королевскую разбелить. И вот сюда вот так мазочков добавить. Вот уже интересненький, да, оттеночек. Дальше вот то, что было на кисточке. Здесь я, да, замешивала. <coughs> вот иду сюда. Дальше вот зачерпнула тут вот а, лимонку, вот видите, тут все-все-все, то есть разнообразные такие вот оттенки вот этого вот а, какого-то голубовато-мятного что ли, вот такого вот непонятного сложного оттенка. Где-то возьму еще желтого, добавлю. Чтобы у вас, друзья мои, сильно красочка не перемешивалась, да, на холсте, то есть вот сюда, до да, поверх вот этого зелененького, да, назовем его так, желтый добавляем, то есть не надо его сильно там много раз водить на одном месте то есть вот нанесли мазочек да вот смотрите охра попалась вот и то есть вот так и оставляем то есть если вам вы нанесли мазок поставили да вам понравилось не надо там больше ничего делать то есть это будет живенько интересненько чем дольше вы возите краска, перемешивается, то есть вы должны это понять, да, она начинает там перемешиваться, и, в общем, получается каша, и как э грязь, да, как говорят. Если вы хотите более чистых, каких-то таких цветов сочных, тогда минимум движений, и вот постойненько накладываем. Я взяла лимонку, той же грязной кисточкой. Видите, такой получается оттенок зеленого посочнее. Вот я его сюда добавляю. Вот таким образом. Дальше протираю кисточку. Сейчас я хочу сделать такое... Так, вот здесь еще. Не закрыла вот здесь. Чуть-чуть. Так, протираю. И вот здесь я хочу вот это пятно, чтобы оно не было с такими э, четкими границами. Кисть протерла. На стыке ставлю этого пятна, да, и, и вот тяну. То желтый тяну в этот зеленый, то зеленый наоборот желтый. То есть... Если очень сильно уже, да, вот краска остается на кисточке, протираю. Такими же мазочками рубленными начинаю все это дело вот так вот. Постоянно протираю, то есть делаю такой вот переход этот более понежнее. Такой как в тумане получается. И также здесь вот, взяла, видите, вот голубой пошла в желтый, поводила в желтом на кисточке желтый. Где-то можно вот здесь его слегка добавить. То есть уже такие пятна, какая-то мозаечка интересная создается какое-то движение на заднем плане, вот кисточка в этом голубом, да, пошла сюда, захватила этого зеленоватого сюда, куда-нибудь с ним пришла, тоже вот добавила, но мазочки все такие вот рубленые, коротенькие. Вот здесь переход у нас тоже. То есть за счет того, что я постепенно вот кисточкой, да, поразглаживала в синем и постепенно поднимаюсь в желтый, а, то есть на кисточке становится больше желтого, да, и он визуально как бы становится такой вот а, плавный переход, как бы, да, но мы не сидим его там, не растушевываем кисточкой до идеала прям, то есть у нас вот так вот это, благодаря вот этим мазочкам, которые желтые заходят в в зеленый зеленые в желтый создается ощущение что у нас здесь плавный переход вот таким вот образом. Турецкая голубая с белилками, добавлю здесь таких вот, ой, ту турецкая голубая, говорю, Корол королевская, королевская. Немножко таких вот мазочков добавлю, голубоватых. То есть у нас это фон, в принципе, да, но у нас пускай он будет интересный, не какой-то там скучный. Цветочек у нас растет где-то в саду, да, возможно, это будут у нас намеки на какие-то, <coughs> ну, может, небушка там где-то, сквозь зелень, что-то такое интересное. Ну и сюда естественно добавим а, не только здесь да ну где-то подмешаем такого оттенка сюда вот чтобы он у нас по всей картине присутствовал про это помним да если мы какой-то новый оттеночек нанесли он не должен у нас каким-то пятном быть в одном только месте то есть добавляем его еще где-нибудь вот так дальше я возьму э, охрочку смешаю с коричневым получу такой вот темную охру скажем так да то есть что-то такое ну, вот оттеночек покажу. вот он такой вот коричневый вот он темный охра светлая это что-то средненькое и покажем какие-то вот здесь у нас, да, стебелечки. То есть вот на бочок кисточки я набрала, за краешек держу ее. И что-то такое вот, вот такими вот подергиваниями. Не надо там идеально все это какое-то четкое. Нам четкости там никакой не надо. То есть создаем такие вот как ломаные ну, что-то похожее на стебелечки, что ли, что-то такое. Против шерсти, как бы, вот так подергиваю. Видите, получается оно такое вот. Красочки набирайте на кисточку, ну, довольно-таки жирненько, чтобы она поверх вот этого слоя оставалась. Так, еще смешиваю охрочку. Здесь вот тоже какое-то такое темное пятнышко. Что-то какие-то веточки создаем. Где-то вот здесь тоже там, возможно, идет. Сюда же можно, между прочим, в вот этот коричневый охру кармина добавить ну либо у кого что розовый краплак или что у вас тоже очень красиво коричневый с розовым сочетается вот этот стебелек намечаем вот этот Даже вот без охры, коричневый, с кармином. Вот таким образом сделали. Здесь какая-то такая. Что-то типа листочка, может тоже веточка какая-то. ну Чего-то такое покажем интересное. Дальше, коричневый с кармином еще вот здесь. Какие-то такие красивые веточки. И протираем кисточку, постоянно протираем, потому что подмешивается у нас здесь уже слой хороший. То есть создаем какие-то такие стебли, ветки. Тоже сильно с ними не переборщите, <coughs> чтобы у нас все-таки а, фон наш красивый, да, полностью не закрыть. Ну и на, на эти ветки надо чего-то такого более светленького, да, положить. А, ну давайте попробуем сделать охру с белилками ну у меня здесь была охра с коричневым и кармин туда попал вот такой какой-то цвет получился красновато-коричневый что ли вот я его еще тоже где-нибудь по этим веточкам ну, рядом как бы что-то тоже что у нас не просто там Темный, но еще какие-то оттенки присутствуют. да? Вот она у меня тут. Как снимается красочка, так вот я ее и накладываю. Вот тут. Уже, так как у меня там э, такая густота краски на холсте присутствует, нажим мой на кисточку вообще минимальный. То есть, про это тоже помним. Чтобы все это, ну вот, да, вот мазочек ложился и не перемешивался сильно. Так, возьму охру, попробую. А ну-ка, в чистом виде еще добавить где-нибудь тоже к этим веточкам. Вот, потеплее, видите? Красиво тоже получается. То есть, я сейчас вот... Ищу все это как бы ну, на ходу. Вот охрочки. Добавлю. Ну вот тоже, да, я добавила здесь. То есть мне надо где-то и тут кусочек к примеру, показать. Не обязательно полностью весь этот ствол, стебелек, да, подчеркивать, но где-то вот мигнуть этим э, желт, э, жел, желтым ухро этой, да, теплым оттеночком, конечно же, надо. Ну, Чего-нибудь вот так выбросить вот таким образом кисточку протерла а ну-ка если их чуть-чуть края смягчить пройти как бы немножко их пригладить сухой кисточкой можно чтобы они к примеру помягче были Вот так а внизу пускай вот это вот такие темные контрастные они будут Тут стебелечки эти и тоже видите у них нет какой-то конкретной прям вот границы да четкая ровная то есть где-то здесь мазочек охристый зашел на фон то есть они такие корявенькие все и это как раз таки красиво, не надо их выписывать, прям очень так вот скурпулезно, прям каждый-каждый краешек. То есть делаем их так вот, поживей, поживей. Дальше, давайте приступим теперь к нашим цветочкам. Сначала к основному, да, нашему. Беру я фиолетовый, кисточку, соответственно, я протерла. Фиолетовый и смешаю я его с кармином. Они у нас не чисто фиолетовые, а такие вот с розовинкой. Вот я прям взяла большую кучку фиолетового кармина. Вот такой оттеночек. Довольно-таки темненький получился. И также я начну сейчас вот с тех а, лепестков, которые у нас. А... Так, добавлю капельку белилок все-таки чуть-чуть в этот оттенок, чтобы он такой прям уж очень-очень темный не был. Вот, немножко белил добавила. Вот такой вот цвет. И тоже вот я мазочками, но я двигаюсь вот к серединке их да, до направляю. Вот такой лепесточек. Сейчас будем с вами работать с каждым лепестком. Чтобы нам не потерять их, да. То есть у нас сейчас нарисованы, они все прорисованы. И чтобы было попроще, мы будем сразу каждый, каждый досконально прорабатывать. Кораллово-роза выберу. И вот в обратном направлении от центра, к краям лепестка, я вот такими вот, как бы вот эти вот прожилочки, доделаю. Да, самый яркий около серединки и дальше уже такого вот делаем постепенно как вот здесь фон мы делали да он постепенно таял так и розовый у нас фиолетовым тает где-то в сторонке вот этот фиолетовый с розовым я разбелю еще больше чтобы он такой поярче фиолетовый был вот видите вот у меня основная масса и вот где-то в стороночке делаем этот оттенок посветлее и этим оттенком я буду тоже короткими такими вот мазочками, где у меня лепесточки, даже еще, наверное, светлее сделаю, чтобы он прям поярче-поярче был. Где у меня свет попадает на цветочки, на лепестки. Вот подмешивается темный, под... протерла кисточку. И вот выкладываю по краешку такие вот оттенки. Розовенький. Вот здесь. Для того, чтобы у нас лепесточки разделялись. Вот против шерсти и вот так вот раз. Можно вот таким образом показать лепесточки. Дальше опять я беру темный цвет. Следующий лепесток тоже наношу. Подхожу к вот этому. Работать продолжаю также рубленными мазочками. Вот, я дошла до серединки. Опять беру от центра вот кораллового розовый, чистый прям. И вот сюда, в обратном направлении, можно вот так вот как бы, против шерсти да, двигать. Вот таким образом. Дальше. В наш разбеленный фиолетовый я добавила немножко королевской голубой, чтобы у нас фиолетовый такой был с голубинкой легкой. И вот я очерчиваю здесь. Видите, такой вот он поинтереснее фиолетовый получился. Прям жирненько, постойненько. Я выкладываю краешек нашего лепесточка. Добавила чуть-чуть белилок, чтобы посветлее здесь было, чтобы не разделялись лепесточки. Немножко беру белил и вот это прям вмешаю его сюда. Прям испачканная кисточка в белилах. Следующий. Опять берем темненький наш цвет. И так вот жирненько, пустенько заполняем. Движение, все вот эти вот мазочки у нас идут к серединке. Нанесли. Дальше капельку фиолетового я смешаю с розовым. С кораллово-розовый. Здесь немножко они вот такие вот. Легонечко, вот как бы вскользь движение. Дальше наш разбеленный фиолетовый. Где-то здесь такие вот есть. Легонечко-легонечко прожилки такие вот. Такого вот сиреневого оттенка. И, соответственно, краешек у нас подсвечиваем. Здесь даже такой вот побольше мазочек. И там вот выглядывает уголочек, он у нас будет темненький. Прям вот мы не будем туда добавлять никаких разбеленных оттенков, никаких добавлять туда не будем. Дальше я добавлю еще себе кармина. Карминчик. Более, то есть берем сейчас кармина больше, чем фиолетовый, то есть более такой вот розоватый к книзу лепесточки. заполнили кисточку протираю королевская голубая с белилками здесь такой прям блечок есть на цветочки, дальше розовая коралловая и краешек розовая с белилками. Какие-то здесь прожилочки. Такой, в общем, светлый-светлый лепесточек этот у нас. На свет попадает. Дальше. Вот здесь интересный лепесток. Розовый с фиолетовым берем. Вот у него низ здесь такой вот темненький. Вот здесь королевская голубая, кармин, да, вот фиолетовый наш замес. И вот отсюда идет уже такой вот кораллово-розовый оттеночек навстречу. Ну, где-то они тут встречаются, перемешиваются. То есть вот такой вот лепесточек. Сюда можно чуть-чуть подвысветлить. Вот так. Дальше более фиолетовый, более такой темный. А вот этот нижний лепесток, чтобы он был темнее вот этого кусочка. Такой довольно-таки темненький. Кармин с розовой, ну, этой же кисточкой. Вот здесь немножко посветлее он. Как бы здесь часть его больше попадает на свет, и он такой посветлее становится. Вот здесь, кстати, тоже немножко он идет на просвет. Вот так. И вот тут у нас тоже кусочек довольно-таки темный, то есть больше фиолетовый там преобладает. Ну, то есть он сильно там и не читается, то есть такой кусочек темненький. Дальше опять-таки фиолетовый э, кармин больше у нас преобладает. Вот этот лепесточек, да, который мы рисовали... У нас, который боком видим. Сейчас он у нас слился с нижним. То есть, ну, мы его видим, да, где он. Есть. Дальше чуть-чуть пачкаю кисточку в наш вот этот коралловый розовый. И чуть-чуть пройду его... Вот так выступлю. Дальше. Так. Дальше мне надо добавить белила. Чистые. Беру белилки. Этой же грязной кисточкой. Вот они пачкаются сразу же, Видите, кисть э, в краске. И вот такая она. розоватая получается. Также вот пройду по... Краешком кисточку прокручиваю, чтобы красочка у меня снималась с кисточки. Не процарапывала, а вот именно снималась. Вот таким образом. Вот так сделаем. И темно-фиолетовым вот отсюда даже добавлю такие вот мазочки. То есть тут от серединки от этой падает на листочек, ну, как бы тенюшечка, да, легкая. Так, розовенького. Вот таким образом. Дальше. Оттеночком кармин, чуть-чуть нашей кораллово-розово-фиолетовый. То есть чем-то таким вот розовеньким, светленьким, относительно светленьким. Вот здесь пойдем. Лепесточек. Так, кормим с розовой. Сюда же подмешаю. Вот так, как-нибудь. Так, немножко розовинки по краю. Такой вот фиолетовинки, да, с королевской голубой. Где-то можно чуть-чуть больше добавить, вот так, белилок подсветить немножечко. Дальше следующий листочек. Опять-таки кармин с розовой, с фиолетовым. Вот этот лепесток. Вот такой. светлым цветиком опять выделяем потому что там у нас будет темный лепесток вот чтобы он выделялся у нас мы его подсвечиваем розовенький Вот какой-нибудь такой интересный. Дальше вот здесь у нас кармин с капелькой фиолетовой. Такой довольно-таки темный лепесточек. Он у нас здесь между лепестками. И он получается тени такой вот темненький. Вот опять-таки, если, к примеру, пропадает, да, вот не видно, взяли что-то более светленький, какой-то оттенок, подчеркнули, добавили, то есть вывели вот эти а, лепестки верхние наверх. Ну, то есть, такой вот верхние наверх. Ну, то есть, чтобы зрительно, да, было видно, что они... Вот я взяла чуть-чуть кораллово-розовый. Вот этот краешек лепесточка. То есть, здесь он у нас в глубине, да, там он темный. А вот здесь немножечко он посветлее попадает на свет. И вот видите, чередуя где-то больше фиолетового, где-то больше кармина. У нас лепестки, видите, получаются... Разные. И теперь у нас вот эти нижние, да, остались. Тут мы уже берем кармин с фиолетовый, больше, конечно же, фиолетового, так как они у нас теневые. Закрываем таким цветом. Ой, лепесточек теперь вот я хочу этот выделить да, чуть-чуть я беру вот розовый и по краешку прохожу но чтобы он не сильно прям был там тень все таки да вот я его вот здесь я его несколько раз прохожу ну, как бы втираю в предыдущий чтобы он у меня стал такой более мягкий Вот это тоже лепесток, его по краю можно немножечко-немножечко добавить вот этой розовинки и сделать чуть-чуть светлее. Но, в общем, он должен смотреться темным. И вот здесь кусочек тоже такой очень-очень темненький, какой-нибудь такой вот интересный. Вот. и его я даже не буду там как-то высветлять, пускай он будет такой темненький. Единственное, можно вот этот еще краешек чу чуточку пройти, чтобы он как бы вот так был. Вот, разделили до да, их это не такие темные но видно где у нас там чего дальше я беру коричневый и наверное с фиолетовым смешаю я Такой темный темный цвет и сейчас вот закрою вот эту всю серединку вот темным темным цветом дальше я возьму индиго и вот где наши здесь вот это вот э, шарик этот до да, который мы намечали вот я его так покажу Дальше белилки и вот наша вот этот вот фиолетово-розовый, где королевская голубая. Все вот эти оттеночки. Вот я еще белилок чуть-чуть добавляю. И смотрите, она у нас такая интересная. Вот по краю ее такие какие-то вот тычочками я ставлю. То есть какая-то такая вот интересная серединка у них. Так вот пачкается, да, в черный. Кисть протерла еще. И вот такими вот, как будто она пушистенькая, что ли, какая-то такая. Вот такими тычочками я поставлю. И сверху уже можно таких вот более белесых. Вот красочка от тычочков, то есть вот так вот, да, тычочками ставим, и она как иголочками отпечатывается такими интересными. По краю у нее такая как каемочка. Вот здесь такой какой-то пятнышко светленькое есть. Вот. И в стороны расходятся, как вот эти вот, да, мы... Здесь пока короче, такие как ну, на чем тычиночки да, держатся. Вот так вот я покажу их. <coughs> Беленького взяла чуть-чуть. Коричнево-фиолетовый. Тут вот должно у меня как такой ореол остаться. Не сильно перемешано Пониже черненького. Так, вот светлых этих черточек то есть темно коричневый вот этот я оставляю теперь обратной стороной кисточки я возьму вот буду набирать прям вот краешком да, окунаю в индиго и буду ставить вот эти вот э, точечки да как бы Прям вот такими вот капельками не хочет. Хотела так, так типа получается. Буду, значит, прям на кисточку набирать, потому что жирненько. А индиго у меня ну, почему-то не знаю, она у меня всегда какая-то густая. Какую не брала. И гамму, и мастер-классы. она у меня вся какая-то очень-очень густая. Так, ну, такими что-то, типа, тычиночками, да, вот. Не особо их там прям аккуратненько. Тут, тут их много-много-много вокруг вот этой серединки. довольно-таки темненьких. И вот здесь ее по краешку кисть протираю постоянно, красочки побольше, вот. Прям. чтобы вот эту серединку кругленькую показать. То есть, сами вот эти вот э, черточки, да, скажем так, я голубоватым делала. А саму вот этот кружочек э, очертила беленьким. Ну, вот такая вот получилась. Дальше, давайте вот эту верхнюю, да, тоже сделаем. Она у нас, там больше все-таки такая кармин преобладает у нее посветлее но тоже сильно ее не будем здесь прорисовывать да так как у нас все таки как бы она не главная Так, ну вот этот лепесток фиолетовый с кармином смешиваю Так, здесь вот желтенький у нас пойдет, не прокрасила. Так, больше фиолетовый у нас. Вот здесь лепесток более темный. Вот тут. Здесь тоже фиолетовинки можно добавить в тень, там уходит. дальше вот здесь лепесток более фиолетовый теперь беру э, розовую и вот э, у него тут такие вот изгибы здесь вот пошире раз раз раз вот так как-нибудь здесь есть чуть-чуть такой небольшой блячок. Кармин с розовой. Вот тут лепесточек, треугольничек. Там небольшой виднеется. Кармин с розовой. Капельку туда фиолетовый. Вот тут лепестки вот такие вот будут. То есть, ну, тоже сделаем их разнообразные, да, чтобы они были интересные. Здесь вот побольше фиолетового. Беру розовый. И здесь вот он как-то вот так вот изгибается лепесток. Дальше опять розовый. То есть вот тут тоже. Ну, это боком, да, мы их видим. Вот они у нас здесь. Такие вот лепесточки. Дальше этот вот мы видим здесь. То есть это вот он один, да там сверху, а здесь вот нижняя его часть, это боком лепесточек, он более такой темный, более в фиолетовый уходит. То есть, более больше он в тени. Кармин с фиолетовой. Вот здесь тоже лепесток. Такой вот довольно-таки темный. Ну и, соответственно, чтобы у нас вот этот выделялся, да, мы возьмем розовый. И тут какие-то добавим прожилочки. Здесь его можно чуть-чуть вот, вот так вот добавить розового. Но втереть его, чтобы он немножко выделялся. Дальше, где у нас, к примеру, еще не видно. Ну, вот здесь, да, сливается. То есть, ну, добавим какую-то здесь движение какое-то. Так, и лимонка у нас вот сюда заходит. Дальше, и теперь нам надо прорисовать там что-то, какие-то листочки его, да, есть. Вот у нас осталась нетронутая, болотная, зеленая. Так, сейчас я ее попробую в чистом виде и посмотрю, как она у меня вот будет смешиваться с желтой на холсте уже. Так, они какие-то, если нарисую неправильно, не ругайтесь. Так, вот, смешиваю какие-то вот игольчатые, да, по-моему, они или какие-то такие вот тоненькие. Кто знает, напишите, какие листья у анемоны. Я, если честно, даже не рылась, не искала, так вот. Так. Вот так, что-то такое. Ну, вот какие-то здесь немножко выглядывают. Вот он смешивается, в принципе, этот болотный. И довольно-таки неплохо получается. Мне нравится. И вот здесь тоже веточка такая. Так, ну, основную нанесу. Да, вот так вот она пойдет. Потом... Как-то вот так будет. Вот так. И что-то здесь. Вот коротенькие вот так. Ну и тоже и заполню их как бы вот такими вот елочками. А, То есть где-то там вот из-за цветочка тоже чего-то там виднеется. какие-то листочки. Чисто болотная рисую, она такая вот интересная. И здесь вот тоже от вот этих палочек, да, которые я наметила, вот в разные стороны, так вот а, кривовато, косовато, как-то так вот а, небрежно, да, а, какие-то создаю что-то типа листочков. Так как у нас на холсте уже там присутствуют, да, и голубые, и желтые, и белила. Вот этот болотный, он, естественно, уже там перемешивается где-то, получаются интересные какие-то оттенки, коричневатые даже. Так, я добавлю немножко себе королевской. И смешаю ее с белилами с розовым. Я его тоже где-нибудь вот здесь. Как рефлекса, что ли. Кое-где добавлю. так, немножко. Королевская с лимонкой. Тоже вот где-то. Так, белилок, наверное, чуть-чуть. Густенько так вот, жирненько. Ну, тоже смотрю, где вот, к примеру, очень-очень мне, мне, допустим, по э, моему ощущению, ну, очень этот э, болотный темно, да, как-то лег. Вот я его хочу где-то разбить. И я вот аккуратненько кое-где могу добавить такого оттеночка. взяла болотную где-то какие-то а, направления до да, определенные движения какими-то мазочками можно если к примеру пропала добавить чтобы какая-то читаемость до да, направления этих веток была Ну, это тоже одна, к примеру, ветка, да, вот этот кусочек здесь, вот этой болотной. Ну, нужно ее добавить, чтобы там, опять-таки, она везде у нас присутствовала. Где-нибудь также в эти стебли. Да. Сюда. Так, не обязательно прям вот везде, ну вот кое-где я так показываю, да, вот она у нас темная, к примеру, ну, всегда, когда рисуем, думаем, да, и анализируем, что мы для чего делаем. Вот здесь стык такой веточки, да, вот тут вот может быть темнота, то есть ее можно здесь добавить, где-то внизу можно добавить. Вот смотрите, уже как интереснее становится, да, где-то вот здесь, может быть, под цветком, может быть, потемнее, то тут какие-нибудь пятнышки ну то есть вот так уже она видите не в одном месте а здесь здесь где-то мигнула уже поинтереснее стало тут темности можно добавить вот королевской добавляю где-то в цветочек чтобы вот такой поинтереснее был где еще можно вот тут да у нас мы добавляли королевскую вот здесь верхней тоже да, где-нибудь добавим такого цвета немножечко только ради того чтобы он у нас такой был поживописнее вот в теневой можно где-нибудь немножко вот тут Это я вот белилками сейчас просто какие-то лепесточки не полностью обвожу, да, а как бы разделяю, подчеркиваю какие-то. Все, друзья, на этом можно, в принципе, заканчивать нашу работу. Такие цветочки у нас с вами получились. Я не знаю, не может эти цветы есть и в других оттенках. Надо посмотреть, интересно. Можно, в принципе, не фиолетовые, если они имеют место быть до да, другого окраса сделать, в принципе, другие и немножко там фон поменять как-то. Тоже будет интересно. Так, сейчас я вот тут единственное прокрасить. Вот так. И все. Можно дожидаться высыхания, ставить подпись в рамочку. И такая яркая работа будет украшать интерьер ну все друзья я на этом с вами прощаюсь не забывайте ставить пальчик вверх подписывайтесь на каналы яндекс дзен помним да рутуб сюда на youtube пока еще работает то есть все я на этом заканчиваю пока пока